Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, практикующая астролог Бадзи и психолог. Сегодня я хочу вас пригласить, вообще это сегодня видео для тех, кто хотел попасть бы на курс про семейные отношения. Не просто про семейные отношения, а все, что относится к отношениям. Это как встретить человека, как найти свою вторую половину, где, каким он будет, что для этого нужно сделать, как прочитать судьбу человека в его астрологической карте, все, что касается любви, измен, э, ссор, браков. Вот. Все это мы будем с вами проходить в курсе, который называется у нас секреты супружеского дома в астрологической карте Бадзы. В этом курсе это курс профессиональный, это курс с такая уже некая специализация. То есть, конечно, я приглашаю людей, которые знают астрологию Бадзы, которые уже умеют читать основы, потому что мы не будем учиться основам, мы будем с вами учиться, мы будем углублять, знаете, это вот как вы закончили э, институт, и у вас еще должно быть какое-то дополнительное образование. Вот я вас приглашаю на такое дополнительное образование. В этом курсе у нас как бы два даже курса вместе собраны. То есть у нас есть курс про отношения. Я его условно называю отношения, потому что и любовь, и браки, и разводы, все будет в этом курсе. И у нас есть э, курс про детей. Когда, как, каких здоровых детей родить, как родить, если они сами не получаются, как их запланировать, на какой период, когда будет все это лучше для пары сделать. Так вот, если вы хотите изучить эту тему или две темы, то я приглашаю вас оставить предоплату на этот курс и вы сможете попасть на этот курс осенью мы его начнем в самом начале осени на этот это начало учебного года вы сможете попасть по самой низкой цене то есть в в этот Курс, в который я вас приглашаю, приглашаю, будет входить курс про отношения, практический курс, то есть практика, она у нас обычно отдельным блоком идет. Здесь я вас приглашаю все это, все в комплекте взять, все комплексом, то есть отношения, дети и практика. Приглашаю на, на этот курс людей, которые бы хотели практиковать в этой теме, которые бы хотели уметь читать именно эти темы мы будем с вами более uh, углубленно проходить uh, и более углубленно изучать uh, именно тематику отношений ну, мне кажется любой человек любой астролог не может сделать консультацию чтобы не затронуть эту тему uh, и да и любой наверное, человек который приходит на консультацию не пройдет мимо этих тем uh, ну конечно же я приглашаю людей которые не обязательно не обязательно тех кто хочет стать астрологам но может быть люди которые хотели бы для себя научиться читать астрологическую карту может быть для своих близких для своих друзей подруг в любом случае это очень интересный практический курс и так вы можете присоединиться к этому курсу по самой минимальной цене при условии если вы оставите предоплату за этот курс с вами была пугачева наталья Спешите оставить предоплату, эта предоплата, естественно, войдет уже в оплату, но вы сможете зафиксировать за собой самую низкую цену на этот курс. Итак, встретимся в новом учебном году на новом интересном курсе.